Сегодня мы будем открывать Питоник. питомца. А я... сикетия... Сикетия... Сикетия... Наряжаться. наряжаться, значит у нас будет какая-то модница, да? Собачка, кошечка или зайчик, а может хомячок? Следующий слой? Вперед! Коллекционный стикер. И что там у нас нарисовано? Меняет цвет наш питомец, плачет, плюется И еще и писается, да? Сейчас проверим, что же он все-таки может. У нас теперь желтый шар. Вы будете помогают. Да, тебе собачка и мишки помогают открывать. Нового питомца. Ждут. Кто же там такой? Доставай бутылочку. Какая красивая бутылочка. Розовая. Всех зверят напоила. Доставай, доставай. Афислав. Что там у тебя? Очки розовые. Красивые. Ну, для кошечки или собачки. Сейчас посмотрим, кто нам попался. Там кто -то, кто -то... Ну, кто там? Давай, открывай. У -у -у. Какой красавец! Кто это? Это Кошечка, что? да? У него голова у кошки крутится. Голова крутится. Не он, Китти, да? Это наверное, Солочек, Да. Да, чтобы убирать за кошечкой. Там у тебя есть специальный кошачий туалет. Сейчас посмотрим, как он работает. Ну что, Анет, мы с тобой все нашли, только не хватает обуви для нашей кошечки, да? И у нас нигде ее нет, ни в каком а, пакетике. Но зато есть кошачий туалет. Может быть, там что-то есть. Давай посмотрим. Давай. Нашла что-нибудь? Да, что то там показываешь? Я ее обула. Обула. А ботиночки мы нашли где? В кошачьем туалете. Копались, копались и нашли 4 ботиночка. Два желтеньких и два каких? Розовые. Теперь будем проверять, как пьет наша кошечка, как она Плюется и как она писает. Ну-ка давай ее попои хорошо у тебя там в шарике вода. Давай набери водички в поильничек. Вот и давай ей туда в ротик и она у тебя будет пить твоя неонкичи. Хочет, Хочет писать? Ну пусть писает. Ой как она у тебя писает, здорово. Видела? Здорово! Она пом... Все пописала, да, все, что выпила, все пописала. А еще она плеваться умеет, да? Пока-пока! <реклама> Всем пока-пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!